Друзья, всем привет! Сегодня у нас торговля в реальном времени, сегодня понедельник, открытие недели, давайте с вами торговать! Сегодня мы рассмотрим с вами тему пробитий, а в позапрошлом видео мы с вами рассматривали пробитие в общем смысле, да? Пробитие это такая грань между разными состояниями рынка, разными настроениями рынка, между флетовым состоянием и между трендом. Именно пробитие разделяют эти два настроения рынка. И давайте сегодня будем разбирать с вами пробитие и по ним торговать. Также, ребятки, я немножко сменил money management. Я теперь буду использовать а, коэффициент 2,5. Но у меня будет меняться процент от депозита в зависимости от ситуации. Чем увереннее ситуация, тем больше я рискую. А, примерно так это работает. Если ситуация мною знакома, если в ситуацию я заходил кучу-кучу раз, я полностью уверен в этой ситуации, то я увеличиваю процент, в котором я вхожу. Если же ситуация неуверенная... Я уменьшаю процент, которым я вхожу Вот так вот я буду теперь работать Опять же, я буду сейчас Опять же, это не рекомендация Я буду вот сейчас это тестировать на этой неделе Хочу протестировать, посмотреть, как получится Возможно, неделя, возможно, две, возможно, месяц и так далее Может быть, результаты мои улучшатся Итак, давайте с вами искать ситуации Смотрите, валютная пара доллар швейцарский франк Шикарная ситуация для отработки на понижение, уверенная ситуация Давайте посмотрим 5-минутный таймфрейм Зайдем сразу же на 7 минут На понижение, на пробитие уровня поддержки И давайте с вами, ребятки, разбирать пробитие Смотрите, откроем часовой таймфрейм Начнем с более больших таймфреймов Давайте отдали максимально картину а Что мы здесь видим? Здесь у нас было пробитие уровня поддержки, глобального уровня поддержки. Цена его пробила, уровень поддержки стал для цены уровнем сопротивления. Теперь цена к нему подошла и начала отскакивать. Вот такая вот у нас картина. Теперь немножко приблизим, что мы здесь увидим. У нас был восходящий тренд. Вот он. То есть движение вверх, тренд на повышение. Потом цена сменила образ своего движения, свое настроение от тренда в консолидацию. Она какое-то время ходила в диапазоне от уровня к уровню. Насколько мы знаем, сверху находится уровень сопротивления, который к тому же недавно был пробит. Следовательно, очень вероятен отскок от этого уровня и движение вниз. Почему же мы зашли именно в этом месте? Смотрите, еще немножко приближаем. Видим здесь фигуру, фигуру технического анализа. Что это за фигура, я думаю вы уже догадались Двойная вершина Плюс ко всему двойная вершина а, с понижением максимума Это дает дополнительную вероятность срабатывания двойной вершины а, Мы зашли здесь на понижение, на пробитие уровня поддержки Который сдерживал нашу цену от падения Вот данная область поддержки Далее я перешел на 5 минут тайфрейм и посмотрел вот на эту картину Смотрите, здесь находится естественно уровень поддержки на пробитие которого мы и зашли И здесь мы видим уверенное движение на понижение а, И тени снизу То есть уровень тестируется Цена также немножко поджимается к этому уровню Если цена часто тестирует уровень и при этом поджимается То возможно, возможно наше пробитие Очень высокая вероятность пробития Естественно цена может также отскочить и на повышение Но для этого у нас есть перекрытие Мы посмотрели с вами общую картину часовом тайфрейме Посмотрели потенциал движения цены, перешли на 5 минут тайфрейм, посмотрели здесь поджатие, посмотрели тестирование уровня и зашли на пробой. Как видите, пробой у нас уже произошел, импульсик на повышение, естественно, цена может а, сделать ретест уровня, остается 4 минутки, давайте с вами дожидаться. Итак, поскольку у меня появился телеграм-канал, ссылочка будет, находится в описании, то давайте эту ситуацию... Мы отправим в наш телеграм-канал Итак, остается у нас 5 секунд И сделочка заходит в плюс Ловим с вами мощное и шикарное пробитие Уровня поддержки Также, друзья, я отправил эту ситуацию в телеграм-канал Чтобы люди на нее посмотрели Возможно, переняли опыт Или зашли даже на дальнейшее понижение По данной ситуации Также, друзья, здесь у нас образовался медвежий флаг Смотрите, мы заходили на пробитие В данном месте Здесь у нас был медвежий флаг Который также указывает на понижение то есть это превосходные условия для отработки на понижение этой ситуации. И при совмещении множества факторов, то есть двойной вершины на часовом таймфрейме, ретест уровня после пробития также на часовом таймфрейме, понижение максимума у двойной вершины, поджатие к уровню на 5 минутном таймфрейме, тестирование уровня на 5 минутном тайфрейме и формация медвежий флаг, мы с вами получаем уверенный импульс на понижение. Смотрите, валютная пара канадский доллар и японская иена. Давайте посмотрим быстренько часовой таймфрейм. Минутный тайфрейм. Заходим сразу же здесь. По времени экспирации на 5 минут заходим на повышение. Сразу же готовим зону для перекрытия на всякий случай. Зон для перекрытия у нас будет примерно в этом месте. Мы с вами перекроемся. Давайте теперь объяснять ситуацию. Смотрите. Тайфрейм 5 минут. Итак, что мы здесь видим? Опять же, пожатие к уровню у нас имеется. Локальный уровень сопротивления у нас имеется. У нас также здесь есть тестирование уровня и восходящий тренд. Краткосрочный восходящий тренд. Толкаю здесь цену на повышение. Если мы перейдем на часовой таймфрейм, то мы здесь увидим уровень поддержки. Давайте я немножко отдалю. Здесь у нас находится область поддержки, насколько вы видите, я могу линию немножко перенести. Здесь находится сильная область поддержки. На этой области присутствует повышение наших минимумов. Вот повышение минимумов. Здесь цену толкает пока что на повышение, вероятнее всего к данному месту Немножко приближаем график, здесь мы видим определенные паттерны, указывающие на повышение Вот паттерн, также небольшое повышение минимумов в данных условиях И вот как раз наша локальная область, на пробитие которой мы с вами и заходим Так, цена у нас подходит к точке нашего перекрытия, окей перекрываемся мы на 8 минут на повышение и следующая точка для перекрытия у нас будет здесь в том случае если цену толкнут на понижение пробитие не произойдет от данного места у нас будет коррекция предусматриваем с вами все возможные варианты Итак, цена у нас здесь немножко постояла и произошел импульс на повышение остается у нас одна минутка небольшое скопление образовалось и цена вышла из этого скопления остается 5 секунд и перекрытие у нас заходит в плюс а теперь мы с вами уменьшаем сумму сделки до 100 рублей и продолжаем с вами заходить на пробитие. Если здесь опять же будут признаки пробития, как в первый раз, то мы с вами зайдем здесь на пробитие. Пока признаков пробития нет. Здесь у нас были определенные признаки пробития в данном месте на повышение. Цена не пробила уровень, стрельнула вниз. Теперь признаков пробития у нас нет. Признаков такого импульса. Поэтому пока что мы с вами ждем. Давайте перейдем на валютную пару доллар-шефтурский франк, где мы с вами торговали. Коррекция у нас, как мы видим, здесь происходит. Опять же, почему коррекция? Поскольку у нас здесь возникла фигура медвежий флаг. А мы помним, что потенциал флага равен древку. То есть импульс после данной коррекции, данного скопления... Равен... У меня постоянно свет мигает, я его отключаю периодически То есть импульс после данной коррекции, который пометил стрелочкой Равен первоначальному движению Примерно равен Именно поэтому после отработки своего потенциала цена у нас корректируется Но не путайте э, флаги с нашей с вами стратегией, со скоплением Обратите внимание на угол У флагов немножечко другой угол наклона У нас с вами стратегии угла нет, то есть просто какая-то коробка да? Если у нас происходят данные условия без какого-либо угла движения То вероятнее всего цена будет корректироваться до половины скопления Здесь такого потенциала у нас нету. Здесь цена может, например, пройти немножко вверх и дальше пойти на понижение Итак, цена у нас на валютной паре канадский доллар и японская иена вверх не пробилась Пробилась она вниз, поэтому мы меняем валютную пару Коррекцию мы здесь ловить не будем, поскольку мы сегодня заходим на пробитие Смотрите, валютная пара австралийский доллар, канадский доллар Смотрим часовой таймфрейм что у нас здесь? Немножко беспорядочные движения, но тем не менее у нас есть разворотная формация На часовом тайфрейме Давайте перейдем на М5 Огромная тень сверху Если цена у нас в данный момент стрельнет на повышение, мы с вами зайдем вверх на пробитие уровня То есть смотрите, уровень у нас здесь а, тестируется Сверху находится локальный уровень Видим тени Тени говорят о тестировании уровня Если мы получим с вами свечу подтверждения Примерно вот такой вот, то мы с вами зайдем на пробитие Как только мы с вами зайдем, я буду объяснять полностью эту ситуацию Пока что мы с вами ждем А то если я буду объяснять, я могу упустить момент Итак, цена у нас стреляет на повышение Мы с вами будем заходить здесь на 7 минут На пробитие вверх Небольшой суммы сделки, поскольку эта ситуация не очень уверенная Судя по часовому тайфрейму То здесь множество беспорядочных движений на часовом тайфрейме Но тем не менее, здесь у нас имеется определенная трендовая линия В данном месте присутствует повышение наших минимумов Определенные разворотные формации Сточные паттерны, которые указывают на повышение. Здесь у нас находится область, на пробитие которой мы и зашли. То есть зашли на пробитие данной области и на пробитие трендовой линии. Опять же, поскольку происходит беспорядочное движение на часовом тайфрейме, я снизил сумму сделки до 100 рублей. Немножко мне не нравится. На 5 минутки я уже рассказывал о тестировании уровня. Давайте перейдем на минуту тайфрейм. Здесь мы видим поджатие. Опять же, все наши стандартные условия для пробития. 10 секунд, ребятки, остается. Цена у нас пока что стоит на месте, весьма опасненькая ситуация. Сделочка у нас заходит а, в плюс. Смотрим, что у нас по М5. Пока что у нас вырисовывается немножко разворотная формация. Будем с вами ждать на минутном тайфрейме. Я хочу отработать пробитие данного уровня Если цена импульсно подойдет к локальному уровню сопротивления То мы с вами будем сходить на повышение Почему я решил зайти именно на 5 минут? Во-первых, на 15 минутке мы видим также тестирование уровня И уверенную свечу на повышение А данная свеча служит свечой подтверждения До конца следующей свечи остается 5 минут И мы предполагаем, что следующая свеча пробьет у нас уровень сопротивления Также на M5 у нас вырисовывается здесь тень У предыдущей свечи вырисовалась тень что указывает на то, что цену толкает на повышение И вероятнее всего, следующая свеча будет импульсно направлена на повышение То есть такая импульсная зеленая свеча Опять же, это мои предположения Посмотрим, как будет на деле Итак, остается 15 секунд Смотрим с движениями цены Опять же, пока что опасненькая ситуация Вероятнее всего, прямо сейчас произойдет пробитие уровня 3 секунды Наверное, нам придется заходить еще раз Сделочка заходит в плюс Давайте посмотрим, опять же, время экспирации Не может надолго пробить уровень ну ничего страшного. Давайте еще раз идем вверх на 5 минут. Добьемся все-таки этого пробития. Происходит наконец-то сильный импульс на повышение, которого я так долго ждал. И остается одна минутка. 7 секунд до конца сделки. И сделочка у нас заходит в плюс. Импульс мы с вами словили. А два пробития мы с вами отработали. И на сегодня заканчиваем. Итак, друзья, вот такое вот видео о пробитиях. Сегодня, конечно, немножко такие... Стремные были пробития, но сегодня понедельник, рынок только просыпается, первое пробитие было шикарное, там я был максимально уверен в сделке, поэтому даже поделился этой сделкой в Телеграме, а последние ситуации были такие не очень. Но мы с вами запомнили основные принципы пробития, да, основные факторы пробития. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр, обязательно поставьте это видео лайк, если это видео было для вас полезным, подпишитесь на канал, кто очень подписан, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья.